Криптомир сегодня празднует важное событие. Впервые в истории человечества, да и всей нашей криптовселенной, капитализация рынка криптовалют превысила 200 миллиардов баксов. Ура! Много это или мало? Но это всего лишь в два раза больше, чем состояние Билла Гейтса. Но в два раза меньше капитализации компании Microsoft и в пять раз меньше компании Apple. Нам есть куда расти. Ведь сегодняшний рекорд сто раз меньше, чем капитализация только одного американского фондового рынка. Признаемся, что стремительный рост криптовалютной капитализации это в большей степени заслуга биткоина, который нажрался стероидов и начал стремительно набирать массу. Все бы ничего, но дед сука отжирает капитал у альткоинов. Он как клещ высасывает из них ликвидность, что просто некрасиво. Биткоин нацелился на 8000 тысяч. И думаю, эту планку он постарается взять до конца недели. Да, похоже, дед безумил и пытается сожрать все, до чего только сможет дотянуться, видимо подозревая, что уже совсем скоро его посадят на длительную диету в результате ноябрьского хардфорка.